Приветствую всех и сегодня э, мне попалась на глаза такая вот игра, называется Life is Feadel и здесь очень интересно реализованы различные механики, э, сегодня мы поговорим о э, реализации конкретно инвентаря и э, может вы видели на ютюбе часто попадаются ролики э, под названием Повтори если сможешь. И я решил сделать нечто подобное, и в, этом, в этой серии уроков я хотел бы повторить инвентарь из этой игры. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Мы открываем инвентарь, и у нас появляется инвентарь, в котором, как вы можете заметить, нет абсолютно никаких слотов. И если честно, я таких инвентарей в принципе не встречал в играх. У нас здесь есть а, какие-то объекты, да, которые имеют свой размер иконки, а, вне зависимости от слота или еще каких-либо обстоятельств. А, мы можем спокойно перемещать объекты да, между, а, так сказать, не между даже слотами, а просто по какой-то плоскости. Да. Если мы вытащим объект за плоскость, то, соответственно, он дропнется. Также у нас здесь реализован всплывающее окно, то есть тулбар так называемый, где у нас есть название предмета, есть вес предмета, качество и количество. И также у нас есть какое-то описание объекта, то есть ветка это одно из базовых материалов, применяется для изготовления примитивных инструментов, разжигания, костров и тому подобное. То есть есть... Это у нас. И также здесь присутствует стак. Присутствует э, использование объектов. То есть мы можем использовать объект, два раза кликнув по объекту. И также у нас э, экипируются инструменты, либо же оружие, если мы два раза кликнем по объекту. Мы кликнули, да, и у нас на персонаже изменилось оружие. А, также у нас здесь есть экипировка нашего персонажа, у персонажа есть 4 слота для инструментов либо же оружия и также у нас есть слоты для обуви, штанов и тому подобное, но об этом мы поговорим позже когда мы будем реализовывать а, систему эквипмента а, в случае если вам понравятся подобные а, видео а, так и здесь у нас есть даже кнопочка крафта где мы можем делать какие-то объекты, исходя из того, что у нас есть в инвентаре. Также у нас есть возможность спокойно перемещать инвентарь по экрану, вне зависимости да, от положения. Мы можем за... настроить непрозрачность, то есть мы можем сделать его прозрачным, и у нас как бы будут просто висеть объекты. Также у нас есть блокировка окна. Так. И мы можем включить или выключить наш инвентарь, то есть закрыть на крестик. И в первом уроке мы начнем делать базовую основу для инвентаря. И давайте приступим.